Всем привет-привет! Вы на канале Вот GSN. И сегодня мы с вами поговорим о плюсах и минусах отсутствия чата. Как все вы знаете, 27 февраля чат на евросервере был отключен, и на эту тему было очень много видео и мнений. Свое мнение я тоже высказал, и вот ссылочка на видос, который я выкладывал изначально. Но одно дело сказать о том, что ты думаешь, предполагая, к чему это может привести, а другое дело высказать свое мнение уже по совершившемуся факту. Итак, определенное время мы играем уже без чата, и сейчас. Сейчас я вам хочу в этом видео высказать свое мнение о плюсах и минусах данной ситуации. И на примере вот этого боя, который я сейчас показываю, надеюсь, вы увидите то, к чему это привело. И насколько команды сейчас без чата могут взаимодействовать внутри себя. Ну а перед тем, как с вами начнем, я хочу заручиться кредитом вашего доверия. И попрошу подписаться вас на мой канал по одной простой причине. Потому что мой канал это единственный канал, который а обладает систематизированной и нормально упорядоченной системой плейлистов в которых вы можете найти то, что вас интересует и действительно, плейлисты и видео которые в них находятся названы теми именами которыми должны быть названы, там нет кликбейта вы действительно будете видеть в самом видео то, о чем вы прочитали ну и второе, что есть фактом по данному каналу, так это то, что на данном канале вы не найдете ни нецензурной лексики ни рекламы чего-либо я ни на кого не работаю ну и самое главное, на своих стримах, допустим я обращаю внимание на своего зрителя и для этого нет необходимости мне донатить. Поэтому, ребятки, очень сильно прошу поддержать мое начинание, подписаться на канал. Ну, а мы с вами продолжаем по теме нашего общения. Итак, первый минус, который я для себя определил, это ты не можешь подсказать, на тебя не обращают внимания. То есть, когда ты нажимаешь на кнопку СОС, к ней настолько все привыкли, что никто уже не обращает на сегодняшний день на нее никакого внимания. И я думаю, что с прошествием времени это немножко изменится, и вот это вот ощущение необходимости отреагировать на короткие сообщения она вырастет и, соответственно, вырастет понимание необходимости реакции. Но на данный момент, вот как есть, так есть. Второй минус, который я для себя определил что так или иначе ты не можешь выплеснуть свои эмоции и безусловно необходимо различать разницу выплескивания эмоций и разграничивать открытое хамство мату с и унижения с такими сообщениями как неужели не могли помочь или неужели так сложно поддержать да то есть ну вот какие то вот такие неоскорбительные сообщения но те которые все-таки показывали ваше негодование по какому-то факту либо наоборот нет возможности высказать Слова поддержки, особенно когда союзник остается один И ты пытаешься его морально поддержать Не оскорбляешь его, что он рачина А пишешь ему, давай, друг, ты сможешь Или я в любом случае поставлю тебе лайк Даже если ты сольешься И вот этого действительно очень сильно не хватает Что самое еще не очень... Э -э Приятное так это то, что ты реально на сегодняшний день В бою не можешь о чем-то попросить а, Попросить не поддержать огнем Не контролить какую-то точку А вот допустим при наличии БЗ На уничтожение там не знаю ПТшек, ты не можешь написать Дайте фраг ПТ в конце боя Когда ПТшка одна остается И не то чтобы всегда команда отзывчива К этому относилась, но порой у меня бывали Такие бои, я был очень благодарен тем ребятам Которые относились с пониманием К такой просьбе и не добирали врага Давая тебе возможность выполнить КБЗ, либо БЗшечку. И этого действительно не хватает. Но теперь давайте говорить о плюсах. Первое, что необходимо отметить, так это то, что перестали отвлекаться союзники на то, чтобы писать что-то. Потому что очень часто было такое, что когда допустим, кто-то кого-то толкнул, вместо того, чтобы дальше ехать и спокойно это воспринять, выровнять машину и погнать куда надо, союзник останавливался и начинал писать гневное сообщение о том, что зачем ты меня подрезал. Этого сейчас нет и команда более сконцентрирована с самого начала боя, и изначально все едут туда, куда необходимо, не теряя свое время. Второе плюс, это то, что нет раздора в команде. То есть, когда начинается ругань между собой, ребята больше занимаются руганью, чем игрой. И это действительно сейчас отсутствует, и мне, честно говоря, это очень сильно нравится. Ну и третий плюс, который я для себя отметил, это то, что команда более сконцентрирована на том, чтобы читать друг друга. Если раньше ехали кто куда Попало, то сейчас отсутствие чата я не говорю о том, что через чат передавались очень важные в этом отношении сообщения, и все этим сообщениям там отдавали предпочтение и ехали туда, куда им говорят. Но сейчас союзники начали как-то интуитивно, более осторожно играть и больше подстраиваться друг под друга. Вот такие вот плюсы и минусы я выделил лично для себя. Ну а вы, друзья мои дорогие, обязательно подпишитесь на канал и выскажите, пожалуйста, свое мнение в комментариях на тему того, а какие плюсы и минусы вы нашли для себя в отсутствии чата на данный момент. Ну а у меня лично на данный момент все. Подписывайтесь на канал, возвращайтесь на него, буду вам безумно благодарен. Спасибо за просмотр. Всех благ, мои друзья. Мира вам и обязательно спокойствия. Пока-пока.